Добрый день, дорогие друзья! Екатерина из Пскова пишет, еще в школе, которую окончила блестяще, я привыкла делать все скрупулезно и правильно, излишне придирчиво относясь к деталям и исправлению неточностей. И сейчас это мешает мне в жизни, приводит к душевным переживаниям. Что мне делать? Дорогая Екатерина, завышенные требования к себе и другим произрастающие из школьного стремления к превосходству сначала в учебе, позднее в работе, психологи называют синдромом отличника. Его возникновение вызвано рядом причин. Ну, Во-первых, это спортивная зависимость от учебы, превращенной родителями или педагогами в суперигру, в которой ребенок должен быть постоянным победителем или призером. Большую роль играет страх перед порицанием со стороны взрослых, нежелание огорчать их своими школьными неудачами. И все это постепенно перерастает в чрезмерную дисциплинированность, повышенное прилежание, стремление быть лучшим из лучших. Некоторые психологические комплексы, в том числе связанные с физическими недостатками, они могут вполне привести к тому, что ребенок больше отдает предпочтению учебе или творчеству, нежели общению со сверстниками. Повышенная, почти маниакальная потребность в одобрении и признании со стороны окружающих. Надо сказать, что прилежным школьникам могут руководить сразу несколько из указанных мотивов, а сам момент, Зарождение синдрома отличника чаще приходится на дошкольный период, поскольку именно в это время родители активно начинают строить планы на светлое будущее своего чада, уповая на его уникальность и скрытые таланты. Примерно к 10-12 годам у подростка формируется самооценка и зависимость от тех, в ком он видит образец для подражания вместе с тем ребенок приобретает определенный статус среди окружающих например отличникам прививается мысль о том что они относятся к числу избранных в дальнейшем преподаватели не замечают мелких оплошностей такого ученика и не корректируют их родители возводят свое чада в ранг чуть ли несовершенного человека а более слабые одноклассники не прочь иногда воспользоваться знаниями отличника в своих целях в итоге у школьника возникает ложное ощущение безопасности, поскольку любая из указанных групп инстинктивно охраняет тех, кто может принести ей пользу. Высокая самооценка незаметно укореняется, и свои права столь же незаметно вступает синдром отличника. Все начинается с нарастания стереотипов. Я должен знать лучше других, я должен уметь лучше кого бы то ни было, я должен сделать лучше всех. Такое повышенное чувство долга, став серьезным мотивом, постоянно задействует все нервные и физические ресурсы, делая из человека патологического трудоголика. На эмоциональном уровне деятельность отличника сопровождается позитивными ощущениями только тогда, когда удовлетворяется его потребность в признании и одобрении. Во взрослом возрасте люди с синдромом отличника больше тяготеют к накоплению знаний, чем к построению карьеры. Объясняется это тем, что своего высокого статуса они уже когда-то добились в школьной иерархии, а на постепенное продвижение по карьерной лестнице во взрослой жизни им либо уже не хватает сил, либо понимания того, как это делается. Такие люди с годами становятся чрезмерно требовательными к себе и к другим, что неизбежно приводит к межличностным конфликтам. Излишняя самоуверенность и переоценка собственных сил могут привести отличника руководителя к неоправданным рискам, хотя справедливости надо заметить, бывают и счастливые исключения из правил. Что нужно сделать, чтобы ослабить влияние этого комплекса? Обратитесь за помощью к психологу. Этот специалист поможет скорректировать излишне требовательное и предвзятое отношение к себе и окружающим. Постепенно Приучайте себя к тому, что ничто и никогда не может быть идеальным. Не ориентируйте себя на сплошные успехи, но обязательно выделите те направления своей деятельности, где у вас будет неизменно высокий результат. Не стесняйтесь признаваться самому себе в своих неудачах, а любые промахи старайтесь воспринимать как бесценный опыт, заметно разнообразящий. А задачтесь темой помощи нуждающимся, ведь здесь все не идеально. Здоровье, достижения, а порой и просто жизненная позиция. Сопоставление позволит и вам преодолеть внутренние противоречия. Найдите себя в интересной работе, поскольку бывшие отличники эффективны при использовании их профессиональных знаний, и умений по назначению. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, и мы вместе с вами будем совершать путешествие по волнам увлекательной науки психологии. Всего вам доброго!